Всем привет, друзья, с вами ваша Соколик и в этом видео я расскажу, как сделать стикеры для Телеграм. В принципе, здесь ничего сложного нет, но если у кого-то есть проблемы с английским языком, я помогу, я помогу. Итак, для начала нам нужно зайти в Telegram. Установите, пожалуйста, себе на компьютер Telegram Декстоп, то есть для ноутбуков или для компьютеров. Компьютерную версию, в общем, не мобильное приложение. Значит, после того, как вы это установили, набираем в поисковике «Собака» и «Стикерс». Когда вы заходите на этот вот, вам сразу предлагают. Итак, первое это New Pack, значит вы можете сделать себе новый пак, э, новый набор стикеров. Что нам нужно? Нам нужно первое создать New Pack. После того, как мы нажали на Slash New Pack, то есть э, голубенькое то, что указано, вот uh, нам присылает сообщение яй yeah, и new стикер пак. How are we going to call it? Please choose a name for your pack. То есть вы должны выбрать на этом этапе имя вашего пака. Что я вам посоветую обязательно выбирать что-то такое, что будет есть, допустим, если вы пиаритесь да, там, например, stickers by Колик или как в моем случае stickers by Holtz потому что я как бы от компании Holtz Делала эти стикеры, правильное название вам бот присылает значит, следующее сообщение Alright, now me the sticker то есть хорошо, теперь пришли мне стикеры а теперь attention, внимание The image file should be in PNG format то есть картинка, картинка должна быть в PNG, PNG формате Uh, with a transparent layer, то есть с прозрачным слоем, обязательно, то есть чтобы фона не было. Дальше. And must fit into a 512 and 512 pixels. Вы должны создать в фотошопе картинку 512 пикселей на 512 пикселей. Естественно, 72 dpi расширения, потому что мы делаем для электронного, если бы вы на печать шли, тогда не меньше 300 dpi, а так 72, для всех, всех чтобы картинка долго не грузилась, да, чтобы она не висла. И вообще, в принципе, 72 это самое оптимальное разрешение для диджитал варианта. Вот. Ну, естественно, RGB. Но это тут не написано, это я вам сейчас. Стикер должен быть с белой обводкой. Это можно сделать в леерах в FX, когда вы нажимаете в Photoshop. Если вы делаете Photoshop, я просто делаю в фотошопе, поэтому я могу посоветовать только фотошопе. Вот, там сайз, то есть размер самой обводки тоже 10 пикселей. 10, да. И exactly like in this PSD example, то есть вам еще пришлют uh, PSD uh, example пример. Вот И также еще вы в FX после обводки, когда уже полностью будет закончен ваш э, стикер, вы добавляете еще там совсем немного дроп э, есть, Ну там, в принципе, если у вас на английском, вы поймете тень. Примерно где-то опэсити, то есть э, прозрачность в 25 пикселей. И вот когда вы уже все сделали, полностью у вас прозрачный слой, есть обводка, нет нигде никаких помарочек, вы добавили прикольную надпись, желательно добавлять прикольную надпись, потому что вы должны думать, как человек будет использовать, например, ваши стикеры. Ну, в принципе, это понятно. Вот, вы добавили там какие-то прикольные надписи, все, добавили дроп шадо отправили. Обязательно отправляйте, не как имидж, вам будет там предлагается окошко вылазить отправить как image или отправить как файл send uh, slide по-моему файл uh, или image вы должны выбрать файл обязательно не image потому что если image тогда оно ну, как картинка если файл то это вот уже там сохраняются все пропорции и так далее в общем выбирайте файл илиначе бот не примет и вам придется заново короче но ну, это просто тратит трата времени дальше Бот вам пишет после того, как вы отправили картинку. Спасибо. Теперь, пожалуйста, отправь мне смайлик, который будет соответствовать этому стикеру. Я вам советую отправлять не больше одного, максимум-максимум двух смайликов. Почему? Потому что, когда человек, допустим, хочет там отправить один смайлик, ему высвечивается ваш стикер, под которым вы подвязали этот смайлик подвязали под ваш стикер. Если он хочет отправить два смайлика, то если вы подвязали под один смайлик, то, скорее всего, он уже не увидит ваш стикер. Если больше, то это должны звезды как-то сложиться, чтобы он набрал именно тот набор смайликов, которые набрали вы. И тогда он там... Короче... Не заморачивайтесь, просто выберите один смайлик, который характеризует э, этот стикер. После каждого смайлика, отправленного вам, будет бот предлагать уже завершить то есть э, ваш стикер-пак. Если вы еще не добавили, пожалуйста, просто добавляйте дальше файлы со стикерами, смайлики не нужно завершать. После того, как вы уже полностью заполнили ваш стикер-пак и отправили все заранее приготовленные картинки, Uh, выступит такое сообщение Congratulations, поздравляем стикеры в the 5 uh, или 4 В общем, сколько у вас стикеров на данный момент есть в паке To add another sticker, send me the next sticker as png file То есть, если вы хотите добавить еще, вы добавляете Если, when you're done, если ты закончил, simply Сентер Паблиш Друзья, спасибо всем за внимание Спасибо всем, кто смотрел Мне очень приятно, что вы подписываетесь Ну а мы увидимся с вами в следующем видео До новых встреч Подписывайтесь обязательно Можете заходить на мой инстаграм Еще куда-то В общем, пока После того, как вы закончили Вы можете просто опубликовать Ваш стикер-пак и, собственно, на этом все закончить. Вот так вот.